Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таком очень интересном инструменте для написания постов ВКонтакте, как статья. Я думаю, все вы уже видели, как это выглядит. Статью можно опубликовать на своей личной странице, предположим, вот она так будет выглядеть в таком виде. Или же можно опубликовать у себя в группе. Это без картинки, а здесь оформлено с обложкой. Вот таким образом будет выглядеть статья, пост в виде статьи. Давайте мы с вами посмотрим, как это можно сделать. Для этого нам нужно нажать на этот значок. Статья, нажимаем. У нас открывается окно. В этом окне мы будем с вами работать, и здесь можно публиковать свой пост. Ну, я уже подготовила текст, чтобы мне было легче. Я вставляю под выбранный текст. Вот у меня есть текст. Здесь мы напишем с вами заголовок. Вот у нас заголовок статьи. И теперь давайте с вами разберем, что мы можем сделать еще в этом посте. Смотрите, если я нажму на Enter, у меня появляется такой значок «плюсик». Нажимаем на него и смотрим, сколько у нас есть инструментов в этой статье. Давайте поговорим о каждом инструменте. Нажмем на вот этот вот значок «это фотография». И мы решили ставить, предположим, вот эту фотографию. И нажимаем «прикрепить». Вот, пожалуйста, у нас встала фотография. Ее можно располагать таким образом, если хотите. Таким образом, таким образом. То есть, как вам удобно, выбирайте сами. Дальше, что есть еще у нас, какие функции есть. Мы Предположим, нажмем на плюсик. Ну, сюда можно ставить видео. Нажимаем на этот значок видео. Здесь я подготовила уже видео. Нажимаю видео, прикрепить видео. То же самое. Расположение в статье мы выбираем сами у нашего оставленного видео. это второй такой инструмент очень полезный. есть. Давайте посмотрим какой еще есть инструмент. Нажимаем на плюсик. Можно ставить музыку. Ну, какую музыку? Ну, давайте я напишу, предположим. А, ладно. Ну, вот Алла Пугачева. Позвоним собой прикрепить. И вот мы вставили музыку в наш пост. Есть еще другие функции в статье. Давайте посмотрим другие функции. Можно вставить опрос. Нажимаем на вот этот вот значок. Встает у нас вот такой опрос. Ну, не знаю, допустим, мы хотим какой-то тест провести. Да? Здесь варианты ответа, там, я не знаю, может быть мы пишем какой-то психологический пост и нам нужно узнать какой там человек цвет любит. Допустим красный, да? красный, ну, не знаю, там, синий, да? желтый ну и так далее. Здесь можно выбрать фон, есть уже стандартные фоны или же можно нажать на плюс и выбрать файл, э, ту картинку, которую вы хотите. Ну, предположим, я хочу поставить вот эту картинку на мой опрос. Нажимаю «Открыть», «Прикрепить» нажимаю, и вот получается, мы получили такой тест и на фоне нашей картинки. Если нажать «Редактировать», то можно вернуться назад и, может быть, ну, поменять, скажем так. Выберем вот этот вот фон, нажимаем здесь на кружочек, оранжевый фон. Смотрите, здесь еще есть такой нюанс. Нажимаем галочку, предположим, я хочу, чтобы люди проголосовали только сегодня. Нажимаю на календарик и ставлю ограничение, до которого дня будет идти опрос. Ну, предположим, до завтра. Нажимаю «Сохранить». Вот мы получили в таком виде наш тест. Здесь написано, что публичный опрос до 28 апреля. Ну, вот таким образом мы вставили пост. Что можно здесь еще вставить? Какие есть инструменты? Ну, давайте посмотрим можно ставить товары, не буду я останавливаться на этом, можно ставить гипки, предположим какие-то, да. делается аналогично, я думаю не составит труда никакого, так что не будем на этом останавливаться. Но хочу остановиться на вот этом инструменте, мне он очень нравится как вот разделители, да, если у вас статья очень длинная и в основном один тексту, тогда для того, чтобы легче читалось, чтобы удобнее было смотреть, мы можем проставить вот такие вот разделители. да. Ну, предположим, мы здесь поставим еще один разделитель. Таким образом, мы можем выделить какую-то основную часть, нашу мысль, и это смотрится красивее и читается легче. Это очень даже интересно. Дальше. Мы можем тут ä, привести еще такую красоту, оформить наш текст. Но, предположим, я хочу выделить вот этот вот я могу сделать. Я могу выделить и выделить отолок, вот такого большого, да? Могу выделить, скажем, такими вот буковками, да. Пожалуйста. Вот так вот, вот будет выглядеть. Да? Предположим, я хочу выделить вот это вот слово жирным или там наклонным шрифтом, да? Может быть перечеркнутым шрифтом. То есть выбирайте, что вам нужно. Таким образом можно все это сделать. Дальше, что очень важно, мне нравятся такие вот э, моменты. Иногда в тексте, может быть, нужно что-то выделить. Да? но ну, предположим, я хочу выделить вот этот вот пункт, что я могу нажать на вот эти кавычки, цитаты, да? и получается, я выделю его вот таким образом. Смотрите, очень удачно в тексте будет смотреться какая-то важная такая мысль, вы можете выделить с помощью этих кавычек Здесь еще есть самый важный, наверное, интересный такой вариант, как, смотрите, мы нажимаем, выделяем слово и мы можем сюда, смотрите, что сделать, вбить в это слово ссылку. Ну, предположим, я хочу, чтобы человек, нажав на это слово, перешел ко мне вот в этот пост. Я беру ссылочку этого поста, нажимаю на скриночку, появляется Но ну, куда я могу вставить ссылку, вставляю ссылку и нажимаю «Enter». Смотрите, что получилось. Это слово выделилось, стало таким голубым. И при наведении человек может попасть именно на тот пост, куда я отправила ссылочки, можно сделать на видео, на пост, на какие-то документы, но куда вам нужно отправить человека, пожалуйста. То есть это иногда бывает очень важно, использовать какие-то ссылки, ну предположим наш пост. Теперь нам нужно его опубликовать вот вверху по публикациям. нажимаем на публикацию. Если у вас была уже картинка в вашем посте, то тогда она сразу станет на обложку. Если же у вас был просто один текст, предположим, не было никаких картинок, я предлагаю загрузить изображение, сделать какую-то обложку. Ну, предположим, я нажимаю, вот хочу поставить вот эту картинку в качестве обложки. Нажимаю открыть. Вот у нас стала картинка. Следующий момент, что нужно сделать, нажать сохранить. Вот. И опубликовать. Ниже кнопочка Опубликовать. Вот у нас появилась наша статья. Мы нажимаем на кнопку Опубликовать. Вот она уже стоит в ленте. Чем интересна статья? Тем, что мы можем всегда ее отредактировать. Неважно, как давно мы ее опубликовали. В любой момент. Мы можем заняться редактированием. Смотрите, мы зашли статью читать, нажимаем редактировать. И предположим, я хочу что-то внести. Захотела ну, сюда добавить какие-то фотографии. Предположим, да. Нажимаю на фотографию. Ну, хочу добавить вот эту вот фотографию. Вот эту фотографию прикрепить фотографию. Здесь можно создать карусель. Смотрите, нажимаем на создать карусель и добавить еще фотографию. Ну, я решила. Еще добавить вот эту вот фотографию. Может быть, мне нужно вот просто срочно. И вот эту красивую фотографию отправить. Дальше мы нажимаем «Сохранить». Вот у нас появилась карусель из трех картинок. Вот у нас появилась карусель из трех вот таких красивых картинок. Все, больше появлений я никаких не хочу вносить в эту статью. Дальше что я нажимаю? На публикацию. И Обязательно нажимаю на кнопку «Сохранить». Смотрите, что происходит. Мы заходим, вот она наша была статья, открываем эту статью и уже видим здесь вот нашу карусель. Смотрите, появилась карусель, то есть какие-то изменения произошли. Чем интересна еще эта статья, предположим вы написали какой-то обучающий пост, прошло какое-то время, произошли изменения и вы хотите внести изменения в ваш пост. Да, вы вот отредактировали его, что-то там внесли, какую-то нужную уже более актуальную информацию. Дальше вы нажимаете «Публикация» сохранить. И тут появляется кнопочка «Публиковать». Если вы нажимаете на «Опубликовать», то ваша статья опубликуется еще раз. Вот смотрите. Опубликовать. Вот второй раз у нас появилась статья. Что это дает? Это дает такое большое преимущество, просто иногда какие-то посты были написаны, допустим, дам статья, и так как изменения произошли, вы ее можете видоизменить. И нажав на кнопку публикацию, вы можете ее опубликовать заново. То есть вы ее можете поднять эту статью выше вашей ленте. И порой это бывает очень нужное дело. Порой это бывает очень интересно и нужно. Поэтому вы можете использовать вот такие вот фишечки при написании ну, статьи. Я думаю, что было все понятно, и таким образом у вас появился еще в запасе еще один инструмент, который называется статья.